Итак, наша мостовая окончена. Окончен день, и мы уже собираемся домой. Здесь заканчиваем мыть мостовую. Вот что у нас вышло, что получилось. Мы молодцы. Ну и все, все, все наши ребята, и все те, кто нас смотрит, потому что вы наша группа поддержки. То, в чем мы нуждаемся иногда, не всегда. Ну а так, я думаю, Получилось неплохо, хорошо. То есть я довольный. То, что мы производим, на самом деле, это очень огромный труд. Это очень красивый труд, потому что не все так просто сделать, допустим, вот построить вот такой дом или что-нибудь наподобие. Именно с камня. Это огромнейший труд, я вам говорю. Это очень много работы нужно произвести, обработать, Одному, так сказать, не справиться, то есть нужно много времени, но именно то, какая у нас сейчас бригада, это уровень, это уровень каменщика. И я довольный, я удовлетворен, потому что мне толстит. И вот то, что мы уже сделали. Так что стройте из камня мастера зарабатывайте мы будем показывать вам как нужно строить, как нужно делать, как нужно работать и многие другие темы будем открывать потому что это интересно это не только для меня интересно. я делаю это для вас ну и для себя потому что я тоже учусь И чем больше я познаю это дело, тем больше. То есть тем выше я становлюсь, тем э, лучше, чем проварнее и э, То есть знания мои увеличиваются за счет вас.